Здравствуйте, девчонки и Меня зовут Алиса. Я сегодня приготовлю без Надеюсь, у меня все получится. Для этого нам понадобится всего два ингредиента: Яйцо и сахар. Я всегда проверяю яйца на свежесть. Для этого нам понадобится емкость и вода. Если яйцо утонет, значит оно ну, нормальное. А если оно всплывет, значит оно туфлое все. Это яйцо тоже нормальное. А это? Что там? Все. Яйцо надо разбить и отделить желток от белка. Ой, это как-то... Ой, маме. <смех> Яйца с этим белком-желтком. Они какие-то... Ой, тело. Я разбила всего лишь три А сейчас мы будем сыпать сахар. Все. Где ложка? Там что -то. Нам нужно 200 грамм сахара. Написано, что нам нужен миксер, но у меня нет миксера. Нам надо перемешать это все до белой густой массы. Как мы поймем, что готово? Не капает свилки! Все <смех> равно капнула. На этом многие могут и остановиться. Потому что и так вкусно! <смех> Для того, чтобы сделать красивые бездешки, нам нужен кондитерский мешок. Надо быть осторожным, потому что это прилипает ко всем стенкам. Как же это вкусно! Няма-няма! Взяли противень и бумагу для выпечки. Сейчас мы будем выдавливать безе в форме цветочка. вот я все сделала у меня здесь цветочек цветочек и какашечка мы это все так просто в духовку на час полтора при температуре 100 градусов и закрывается Сушитесь, мои безэшки. И, И выключаем. И достаем. Так, так, так, так, так. Ой. Так, так, так, так, так. Ой. Ну вот и наше безе готово. А сейчас я пойду будить родителей. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и жмите палец вверх.